Профессионала и я будем проходить Майнкрафт по новому. У вас. Этот человек, который выглядит как умный, но тупой внутри. Но самом деле умный. Этот, этот человек делает вид тупого, но умный. А это Фус. <связывая> так. Который радуется скалы. Да. И сегодня у нас первая часть выживания в Майнкрафте 1.18.1. Может, хватит дурить таким голосом? Может, начнем уже, а? а умный такой. Умный. Так, стойте. Сейчас я назначаю всем профессии. Вика, ты мой заместитель. Я строитель. Вик, не, строитель Турин. А ты я... шахтер. Вика мой. Я э, мой завиститель. Вот. Я тебя убью. Все, все вопросы к Вике. Поняла? Вот ты конечно, моя, моя повелительница. Разрешите мне пойти погулять. Все. Вика, нет, я не буду... Я не буду... пока а, нам надо буду... я пока отправлюсь сюда я билдер, понятно? Я, брать, нахрен, да? я билдер, Да, Да, я я я не буду шахтером, я буду билдером. Ах, тебе, ты будешь Вы шахтером? Строить, Кто Никого куда? Я шах... пошел искать будет... будет в шахте ходить. Кто куда? Я пошел в деревню искать. Все, иди деревнюще. Бесполезно. И вот и иду. Вот и иди, иди. Вот и пойду. Вот я вот пойду. Наша... О, я нашел железо. Я в деревню искать. Я пойду к вам. Не страшно отдавать. Бывай... Бывает... Определяют. Так, главное, вы не... Давайте, Так, так мы уже сделали нашу деревянную кирочку. И нам осталось добыть пару пулыжничков, чтобы сделать уже себе каменную добыть... Ты можешь Ой. быть небесполезным, а идти хотя бы что-то делать? Я хочу железо в тебя староты взять. хоти. Я да. умный человек, который поставил шейдеры. И У меня лагается за них. Я не... я... Я а, у меня тоже шейдеры, представляешь, махарусы. Я а, тоже... По Понимаю, с нуля фпс, да, зайка? Одно кус... mm. Один кусочек железа. Так, Вика, мой заместитель. А, смотри, чтобы они что-то делали, а я сейчас пойду этих... искать еду, еды. Нам нужно очень много еды. Делаем. Ты наш добычник недоделанный. Да, а, а, вы, а вы с Торином два, два этих... Губа, идите э, искать место для дома и добывайте ресурсы для постройки дома. Эй, а бобус за мной! Так, вон там еда наша сейчас. Вика, а ты добываешь пока дальше? Да, Потом отправишься. А это бобус за мной а там идет? Нет. А подожди ты. Подожди, Нет, а бобус не идет за тобой. Он не обязан идти. Какой стать? Да вон, я тебя вижу. Гори, без жил. убивают. Бедные коровы. Живодёр. А-а-а. Ты то а это... Изумруд нашел. И я нашел, э, я нашел железо, почему больше. Да я нашел, я нашел, я, я тебе просто сказала, Да блин. заткнись ты уже, я первый тебя вообще на горе был. Круппы или снит? я нашел. Заткнись, Амобус. Захуй свой рот, да. Амобус. Ну, Боже, Амобус, а, а а, а Амобус. Очкобус. Я не против, здесь сяну ты не сможешь его добить, ты даже не знаешь, где он. Так что, без проблем. Во-первых, смогу, потому что я нашел два куска железа. Пока вы там ссоритесь. Представь себе, я нашел уже 16 штук, сейчас уже почти полплака. Вот все Обойдешься. Нам, потому что, что ресурсы это... общие сам. Тебе, и бей меня! Полезный. Емады сейзумурудов, поняли, что спавнится. Я, я все понимаю, но этого я не понимаю. Давай два... так, вот так, вот Олег, третий. дай поесть ты наверное, приди ко мне вот ну, именно ну, ты приди хотя бы к нему чтобы он дал ты он же не на... ван... закрой, закрой свой рот ты уже сам закрой все закры, закры, закрый закрый это мое железо вали! закрый закрый закрый закрый закрый закрый закрый закрый закрый закрый и уже мы сделали железную кирку, пока там эти делают место для дома, mm. делают дома, я уже Я так крючку, скажу, я нашел прекрасное место, место, пока значит... всякие Торины меня убивают. Торины я на уже набираю всяких застала. Саш, а я нашел что-то какое-то очень интересное место. И тут, короче, эндермеша. Эндермеша. Так, И мы нашли какое-то очень интересное место. Я уже так железо нашел, пока леги всякие красивые себе одну кирку. А я нашел. А я нам обоим нашел дваста железа, О, есть. брони. О, человек по мне, сошел да, ну, в Я нашел! У нас будет дом на дереве. Думать, но с видом прекрасный. А? Делал, Твар! Ты попал вегину на координаты, твар. наверное, да, Олег? Подожди, сейчас я до тебя, сейчас убьет 2 хп. Так, сдохни. Нет, мне сейчас подыхать не надо, я даже шахту нашел хорошую. Так, сдохни. Ну, ты не буду. Так, ну, иди доставлено. Чудух. Я буду пару железа. Нет, Ах, будет всё, хпшки но у тебя железо если у меня стак и пять штук ну, которые я с тобой не бывает. ну пока что нам я нашел походную на... я... в глубину ее шахту я нашел гордому я... письму у себя да я вот, так вот такая вот так. ну короче я нашел домик Место и для потом, домика. Так, Сейчас пока скиду Это форме. для меня. это для меня, это вы туда не смотрите, так. Без проблем. Так, Но Сейчас я туда буду возвращаться. Так, я зашел, вернулся в эту шахту, и пока я сюда вернулся, мне, как бы, надо туда как-то спуститься. Вика, а, иди помоги им. Иди без дыря. Я нашел деревню. Да, да, молодец, тори. Ну дай е. Неси кровати и.. А я пока.. Я далеко уже от всех. Ну, координаты запомни. в 3 c 6, координаты и запиши их в чат, чтобы, если что. Не потеряй Деревня большая. Да, тут ещ и пауки влазиют. Мне пауки не очень нравятся. Так, позорит. Так, так, так, железо, железо, железо. за чего это координаты будут ориентироваться по блоку? А, ну, очень, очень, очень, очень, очень, очень... У нас есть пловительная печь теперь. Сторин, два... неси короче так. печки, печки все неси оттуда, понял? А -а -а. да, сейчас буду опять возвращаться, вот мне пришлось совсем немножечко побегать заранее, потому что я буду вечно тут умирать, и мне нужно хотя бы алмазик найти. Алмазик маленький такой, такой маленький, но очень полезный ресурс. Так. Железку. Я дебил! Я потерял место! Ну, гений. Координаты-то зачем? Я же сказала, координаты записывайте. Коорды да, коорды я записал, форды ну я скинул. Ну всё, на это место. Куда ищу? Куда ищи? Куда ищи? Куда ищи, ищи? Куда ищи, ищи? Завладись, ищешь. Yeah. Я нашел тут немного, совсем немного золота. Золота. А, потому что золото очень нужно. Нужно золото. И... Минус шестьсот Я не хочу уходить, но, что здесь Пять. Ну, есть. Куда? Так. Один, два, три. Алмаз! Вот! Что, я Алмаз! Нашел место! Алмаз! Кому ты там врешь Ну да, да. И, блин, не получилось что, б... Б... Давайте бегите уже, а? Я что вы гордо no. минус шестьсот три. минус. шестьсот четыре. f 116 С116, сто Вот, это ориентироваться надо будет да, походить, да, да. кормил. Ой, люди, я вру, извините, я вру, да. чуть то забыл, что я вру. Переврал слишком. Переврал. Или с ГМ взял. Вы что? Кого? Алмазы. Пока ты как бы. Откуда? Ладно, тут, короче, рядом, что будет каньон, и я буду после этого каньона. Полечь координат, дам. Да, у нас надо. четыре алмаза есть люди. Можем, можете меня поздравить. А Киркучур, давай нам побоем по два мяча алмазные. Нет. И... Либо, Либо давай это, это первое, что делается в Майнкрафте. Второе будет делаться моему заместителю. Ляд, ты, конечно. Значит, я заместо тебя там броню, железную, турину, фузу. Да, я, я это... тебе... Когда я еще найду алмазы, я тебе ничего давать не буду. Вообще. Ладно, что-то да, тебе отдам. Да давай, кому ты хочешь, мне ты чуть, чуть не подоборвай нам, я с собой есть свое железо. Ну и ладно, хорошо, значит, ТНФУЗ, офис ТНФУЗ, офис ТНФУЗ, красные, че я ему и За Тебе не да, надо, Железо есть. А, дышите, угу. че-то нафиг, я себе оставлю? Вау, подземный город. Ну... Но... Ай-яй-яй. еще и там сзади всякие скелетроны меня бьют. Ай-пауки. Там... Еще один алмаз. Ну... Кому меня... ты там чешешь? Я а... никому не чешу. Вот серию посмотришь. Ну, особенно, правда, паук бегает. А если я сдохну я себе этого не прощу. Блин, ты а в путь тупать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 Ай, дебил, Тут я потерял месяц. У меня у нас уже 5 алмазов. Так, делаем одну кирку и один меч. Это все мне. А мне, я не понял. Человек, который был который... усиливать. Так. И ладно. Так, на этом наша первая часть выживания подходит к концу. Если хотите увидеть продолжение, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем Удачи всем, пока-пока.